бойцы русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области мы пришли сюда не как ДРГ а как освободительная армия на свою родную землю в отличие от путинской армии палачей и насильников мы не воюем с мирными гражданами мы пришли сюда, чтобы вас освобождать призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским кровавым режимом слава РДК, смерть кремлевскому тирану